Я приветствую вас во втором видеоуроке на тему «Перевод бесконечной десятичной дроби в обыкновенную». Если вы еще не посмотрели первое видео по этой теме, то лучше начать с него, перейдя по ссылке в конце этого видео. Обозначим за х 0,71 в периоде. Так как период состоит из двух цифр, то умножаем обе части уравнения на 100. Получаем. 100х равно 71 целое и 71 в периоде. Далее мы найдем разность между 100х и х. При этом часть, содержащая период, отнимется, и мы получим 99х равно 71, а х равен 71, 99. Сделаем проверку. Разделим 71 на 99 и в результате получим 0,71 в периоде. Разобрав с вами несколько однотипных примеров, мы можем сделать следующий вывод. Для того чтобы перевести бесконечную периодическую дробь вида целых и период, идущий сразу после запятой, надо период записать в числитель дроби, а в знаменатель дроби поставить число, состоящее из цифр 9. А количество этих цифр 9 равно количеству цифр в периоде. Рассмотрим новый пример. 0,17 и 5 в периоде. Опозначим за x эту дробь. Так как между запятой и периодом две цифры, умножаем обе части уравнения на 100. В результате 100х равно 17,5 в периоде. Таким образом, мы оставляем после запятой только период. Так как период состоит из одной цифры, умножим обе части уравнения на 10 и получим 1000х равно 175,5 в периоде. Теперь найдем разность между 1000х и 100х. Таким образом, преобразование бесконечной десятичной дроби в обыкновенную сводится к одной простой идее: необходимо вычислить разность двух величин, преобразованных таким образом чтобы период оказался после запятой. А в нашем примере мы получаем 900х равно 158. х равно 158,9 или после сокращения на 2 – 79,450. Сделаем проверку. Разделим 79 на 450. Получим 0 целых. 17 и 5 в периоде. Можно избежать последовательности вычислений и применить правила. Записываем в числитель дроби разность двух чисел. Первое число – это цифры, стоящие после запятой, а также период. В нашем примере это 175. Второе число – это число, стоящее между запятой и периодом, то есть 17. Знаменатель дроби всегда начинается с цифры 9 и содержит столько девяток, сколько цифр в периоде, и столько нулей, сколько цифр между запятой и периодом. В нашей дроби между запятой и периодом число 17, состоящее из двух цифр. Это означает, что после цифры 9 надо записать два нуля. На схеме изображена последовательность шагов для решения примера вторым способом. В целях закрепления материала предлагаю вам самостоятельно попробовать перевести бесконечную десятичную дробь в обыкновенную и сделать проверку. Другие примеры на тему «Перевод бесконечной десятичной дроби в обыкновенную» мы рассмотрим в следующем видеоуроке. Его вы можете изучить, перейдя по ссылке. Чтобы быть всегда в курсе новых выпусков видеоуроков, предлагаю вам подписаться на канал. А пока, до встречи в следующем видео.